Всем добрый вечер. Вот только что сыграл на млтлб Машина, конечно, интересная, но на ней нужно более-менее понять, как играть. То есть, смотрите, это реплей. В принципе, как бы я сыграл так, некоторые играют по-другому. <coughs> так что смотрите и сами решайте. Машинка довольно-таки интересная. Очень многим выпадает с сундука азиатская. Моим знакомым очень много выпало. Я ее покупал за деньги, конечно. Но, но нужно, нужно учиться на ней играть. Потому что и привыкнуть в любом случае. То есть техника имбовая. Даже можно сказать просто Офигительно. Давай. Карта Уризар. Я посмотрел так, как все поехали налево. Я знаю, что кто-то будет стоять на мосте. я решил поехать на мост один. Команда у нас как бы паниками. Я смотрю, более-менее сливная. Так что надеяться особо не на кого. Я принял такое решение. Пойти это, этой стороной. Ну многие могут там сказать, что я там, короче, вы понимаете. Поехал один на даму, на даму никто не едет. За мной едет ДНДХ. я чуть-чуть приостановился, может быть кто-то повкрется. Сейчас бмд пролетит. Я смотрю, она никого не засвечивает, Решил поехать. Поехать дальше. В принципе, все они он светится на горе. Ну и на d 3 Тоже мы очень много надежды, что там есть. Но я смотрю, что они светятся. Чуть-чуть дальше за дорогой. Это уже плюс. То есть, сейчас сидит за... Тестерной дамбой. Вот я еду. О, засветился герой из какой-то. Он уже умирает в любом случае, потому что он один. Противник. О, тем, тем более жопой ко мне стоит, вообще шикарно. Все, он умер. Сейчас с левой стороны стоят на горе очень много. Я как бы знаю, я чуть откатываюсь назад. Поворачиваю правую сторону. Хорошо, блядь, против Чавиза попал, Леха, блядь, на штурме, на шестых уровнях, ПВП. Ага. И здесь, они нас там, блядь, они во взводе в четверо, они перебили, мисс Руби. Бой длился меньше минут. Короче, это, все стоят с левой стороны. Мы, получается, оборонялись, понял, этот штурм галили, блядь, а они нападают. На, на песках. Блядь, ненавижу эту карту, блядь. Понимаешь, там, мы со стороны завода, мы просто окружены, блядь, этой, этой стеной, егучей. Сейчас получается... Вон я смотрю, они слева. Но я подумал, что он, он за камнем, оказывается, нет, они выше. Возвращаясь обратно. С правой стороны никого нет, на мое счастье они все слева вот и получается это сейчас этот тоже постарается чтобы умер Олц. он уже умирает сто процентов эээ тоже умирает сто вот процентов он взял ко мне едем убивать дальше Сейчас смотрю Опа, Стингрей. надо его убить тоже и он видите поток появился поток появился сто процентов на что может человек так не может играть появляться просто перед самым носом и тут я уже умираю Все. не успела убить что смог, то и сделал? Команда, конечно, надеюсь, что затащит. Но! но. Надежды особо нету. Хотя смотрим, переключаемся. Этот настреливает Sinfire, стоит вообще вдалеке. О, умирает лавка. Ее добивает. Сейчас еще умрет. Эрка. Экспедишн умирает. Человек, конечно, стоял до последнего. Это нужно иметь выдержку и нервы на время Так, ищем эрку. А вот он, он все умирает. Все его добивает. Все, мы выиграли таким макаром. Я сто надеюсь, что у меня больше урона, но, ну, но еще все возможно. Ребятки, кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Кто хочет, подписывайтесь. В любом случае буду еще делать убросики, собирать, играть, соответственно.